Сегодняшний сегодняшнем выпуске Resident Evil 8... Всем хай, с вами Юджин и сегодня мы продолжаем с вами играть в Resident Evil 8 в у нас с вами ритуал, который вот-вот совершится и мы станем причиной этому свершению Мы с вами в прошлой серии насобирали кучу секретов Я знаю, что по судя по комментариям, я пропустил какую-то там рукоятку мега секретную что происходит? Вы набомбили некоторые из вас. Я обожаю вас, если честно. Очень сильно люблю вас за то, что вы посмотрели уже все прохождения, прочитали уже все секреты во всех гайдах. И почему-то думаете, что все должны это знать теперь. Вот, но я я понимаю, я понимаю. Я бы тоже такой, дай вот же секрет, ты что-то заметил. -то? Или не секрет, а там, не знаю, предмет. Неважно, короче, вот мы здесь, гора Рашмор. Своеобразная А вот это То самое место Со знаком амбреллы Мы войдем в бункер сейчас, да, судя по всему Чаша гиганта А для чего здесь все устроено вот таким вот образом? Я не понимаю, зачем эти загадки? Зачем эти механизмы? Куда? Куда? Ой-ой-ой-ой-ой, блин, это ловушка? О нет, что за мост? Почему там мост, а я вниз? Так должно быть У меня какое-то сраное подземелье О нет, о нет, а Ну это не подземелье все будет хорошо. Будь Давай уже, двигай через мост. Что ж, сохраняемся. И сейчас будет битва тысячелетия, походу. Почему-то, вот из-за того, что он такой самый борзый, самый разумный на вид среди них всех. Кстати, это дамба, плотина. Мол, что ты справишься с Донной Моро Но тебе в Америке пришлось еще хуже Ведь так Ты мне нравишься А Димитреску? Я хочу поговорить с тобой о России Эмираль Давай Танк побойся. Это не ловушка Что ты задумал? Ну если сказал, что ты не ловушка Я в принципе верю почему-то ему он похож на того, кто играет честно. Ну, в своей какой-то там честности, личной морали. В конце концов, вот тогда дал нам убежать. Странно, почему он Димитреску не упомянул. Сразу смотрим. Да, мы здесь все обыскали. Нам сюда. Oh так, это единственное, да, вход. Нет, тут еще одна дверь есть. Ммм, здесь закрыто, понятно Ты ведь без монстров всяких будешь, да, здесь? Ты один со мной будешь сражаться? Будет очень позорно, если в итоге прибегнет к помощи своих Этих, как их называют, оборотней, да? Оборотни здесь, не зомби Это, кстати, необычно для Резика Что теперь тут не зомби, а оборотни Как-то освежает, что ли что это здесь? Ничего здесь. Мы что-то здесь не нашли? Мы здесь? Стоп, мы здесь все нашли. За хрен мы сюда пришли. Тут, в принципе, ничего нету из предметов. Я могу не думать даже об этом. Но есть вот этот. А! -а, -а, -а, -а. Твою мать. Ага. Мия. Крис. Правда, глаза.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 Ты же меня столкнешь. Ты же меня столкнешь вниз. Ты часть игры. Да о чем ты говоришь? Может хватит игр? Ну косяк -ка, сказал. Мисс гигантская сук. Стрёмная куколка и водяной дебил. <laughs> Еще не усек? Это тест.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 Это зря. Лучше не проверять, что там внизу. А я бы рискнул. Зачем? Сам... Это за себя говорит. <свен> Блин. Я не хотел проверять. Что за диалог? Что это? А! А? Он ему Стоп! все отрезал. Руки. Это просто ходячий пропеллер. Беги! Оп! А щадь! А! Куда? Куда? Сюда? Пожалуйста. Нельзя сражаться. Нет смысла сражаться. Тупик. Просто бегим! Бегим! Стоп! Сюда! Вниз! Чтоб тебя! Ух, хорошо, все будет окей Все будет окей, мы выжили Ну таким образом мы что получается Отвязались от Гейзенберга И теперь можем действовать самостоятельно Без его манипуляций Опа, оно здесь Ржавые обломки, кстати, мы можем что-нибудь скрафтить? А, пуля для снайперки? Нет, пока ничего не можем. Тварина придет сейчас. Нам даже нет нечем сражаться с ним. Только если гранатами закидывать. Наверное, да. Только это мы можем. Мы можем? У нас сколько вообще гранат? У нас их три. И все. Еще есть фугасный снайпер. Отлично. Что? Нет. И вы здесь. Что это? Так. А что-то у них. Ночное видение. Оп! Побежали, убежали. Стоп. Я так прошел между <с> среди них, знаете? Ни ни ни ни ни ни Среди репортеров без комментариев Это как бы сработало Отлично Так, открыть Пожалуйста Быстрей Ползи, пази пази В жопу их Есть Воу, вообще в темень ползем Ебанутое место Надо О. подняться наверх Мы уже на улице? Где мы? Стоп Почему этого не было видно? Это реально не на улице, по-моему Походу, да это, да, это пещера Офигеть Вообще, очень красивая картинка А зачем это карусель? Колесо обозрения своеобразное Зиплайн Очень прикольно или фуникулер. О! Как ты здесь оказываешься? Входите, как? входите. У меня всегда есть на вид. Просто мне даже интересно. Мне даже просто интересно. Мне просто даже очень любопытно. Как ты среагируешь? О! Он отреагировал, есть. Понравилось, да? Ты что-нибудь скажешь? Он не сдох. Здрасте. Как бабка. Он такой же, как бабка. Я добыл для вас новые товары, мистер Уинтерс. Оу. Хорошо. Что это? Ты можешь что-нибудь приготовить мне? Хрена с два. Но ну, может быть, новые товары. Опа. Мы еще можем дальше совершенствовать. А что за товары? Дополнительный груз. где да, же где Охренеть! Вот этот товар мне очень хочется заполучить. 180 тысяч. Блин, он, наверное, просто решетит Не обращайте внимания. Погоди, а что мы можем... Вообще мы можем накопить? Мы бы могли продать что-то и получить. Да, если бы мы продали часть оружия, мы бы смогли купить эту штуку, но... Нет, давайте, ладно, фиг с ним. Счастливо. Покеда. Как-то жалко мне продавать оружие свое. Нет, пока что жалко продавать, извините. Что это? Нельзя использовать сейчас. Какая задача? Выберитесь с фабрики. Погодите, Красное, красное, красное... Все красное, мы что-то не нашли здесь. Что за мой P4 материалы, что? Воу. Здрасте. Смотрите! У нас же есть шарик как раз-таки. Где? Ша. А, это здесь не сработает. Блин, а где же должно было это сработать? Отлично. Теперь у нас есть лечилка. Или нет? Надо скрафтить сначала. Погодите. А, это ловушка. Да, понятно. Не ловушка, а загадка. Так, а вот сюда если пойти. У, блин. А, стоп, получается, мы отсюда же никуда не пройдем, мы только можем дальше идти прямо. Ну давайте. О! Мне очень нравится эта местность, она очень красиво сделана. Слышите? Там что-то за дверью. Какой-то запирающий механизм, явно легко ломается. Сейчас погодите, сейчас мы его сломаем, конечно же. А зачем? Ладно, с ними сейчас мы быстро разделимся. Ты не сдох? Короче, броня получается, да? Умирай, умирай. Знаете, игра внезапно поменялась, я как будто играю в другую игру какую-то уже. Что-то типа Outlast'а. Пенумбры. Нет электричества. И Сомы. И Dark Souls, да. Что за... Колено, колено. Все, один подох. Где? Не трогай. Господи. Есть. Главное их пока по это не страшно. Главное слишком не копить их сильно. Допустим, будет больше четырех. Хочется, конечно, не сражаться, а свалить. три 3000 Мелочь то набираю. Мне нужно много. Так, мы там все. Посмотрели. Здесь какой-то восклицательный знак. И он восклицает. Вот он. Сюда нужно что-то вставить. Нужен шаблон какой-то. Вау. Так, и здесь что-то нужно. А, мы как раз таки, наверное, изда изготовим эту штуку и сюда вставим. Мы сможем пройти. О, блин. Так, включу ему, пофигу. Сколько здесь трое? нас да, сволочи. А нам придется... Давайте попроще поступим Раз Два Сдохли Поднесло Все Да как ты поднялся Что это? Изучить? О, е, отмычка Смотрите, давно же их не использовал мы что-то их собираем, собираем, а нет никаких мест, где есть такие замки. Что? Что это? Желтый кварц. Отлично. Так. Мы еще здесь не все собрали. Тут что-то еще лежит. Порох. А, вот теперь все. Так, сначала давайте пойдем вот сюда. А, все. Проблема ясна. Вау, что это? Кто-то ходит, я слышу. А -а -а, блин, мне придется с ним сражаться. Мне придется с ним сражаться. Елки зеленые, не хочу. Ладно. Теперь это еще и дуб напоминает. Да, он кровит немножко. Зеленой крови какой-то. Гнаистый чувак. Что мы здесь? Шаблон э, барельефа. Вот оно. Ну, естественно, сейчас. Пришло время ему вставать. А Евгений.. Тони Старк? Вот. Видал я, могу блокировать эту штуку. А. Оттолкнуть врага. Вот. Мы сразимся с ним, потому что мне нужны деньги. Есть. А. Ага. Да, не пытайся. Я съел очень много мяса. Все? Ха -ха. Много пафоса. Оттолку-то. А Итак, возвращаемся. Смотрите, кровь. Кровь? Она всегда здесь была? Слышу вас. Слышу вас, мрази. Так, где этот шаблон? Шаблон? А, вот же. Как-то неудобно, когда ты видишь только текст. Ты как-то не обращаешь на него внимания. Лучше бы сразу картинки показывали бы, и все. То есть, если бы предметы лежали вот такими вот ячейками, я бы быстрее их находил. Так, давай, извлекись, замутись, создайся. О, осторожно горячий. но ну, я возьму это полезная вещь так кто здесь оп, оп! Так. так ну, дофига и патронов на них всегда Опять какие-то магические двери Что там? Что это? А, просто механизмы Фу, окей А что он производит здесь? Я не понимаю Изучить Какой-то ключ лошадиный Сейчас вот здесь, да, все отмычки сопрут у меня Типа такие разработчики, блин, мы же только отмычек накидали в игре, давайте их, не знаю Что мы взяли? Что мы взяли-то? Короче, деньги что ли, я не понял Я не посмотрел Ладно Оп Слушайте, опять они высасывать или патронов кстати, а как мы потом обратно вернемся? нам придется сделать нехилый такой крюк, да? да, потом а! блин! точно! точно, я же простите оп! Блин, как обидно. Часа. Оп! Ай! Ай, человек плохой идет. Ай, еще здесь один. А! Отойди а мне, дай пройти. Вот сюда, сюда. Да блин! Хорошо, хорошо. <связи> Не так жалко их теперь. Все, дох. Где они идут? Так, это там сдох. Сзади нет никого, нет никого. Вон только там остался. Раз, два, три. Окей. Блин, страшная фигня. Раз. Двое. Давайте пройти. Оттолкнуть врага. О, кстати, я ни разу этого не делал еще? Хоп! Есть! Еще и сокровища. Так, у нас свое здоровье-то не очень-то и хорошо как-то. Значит, у нас есть стремины. Одну зафигачим. Зафигачим. Я побольше бы зафигачил. Потом еще можно сделать шотганских. Пистолетских. Ай! Знаете, давайте подбьем Не буду рисковать. Раз. Это, по-моему, быстрее, да, двигается. Окей, я выжил. Зачем сюда приперли? Мы все здесь взяли. Не говорите, что я что-то упустил. Я вроде ничего не упустил. Может быть, какой-нибудь монстр что-то уронил. Ну ладно, хрен с ним. Интересно, вернемся ли мы когда-нибудь в деревню? Или это все? Мы ушли навсегда. Смотрите, какая-то мастерская. Таинственная, заперта с другой стороны. Тут все проклято. Мы туда еще попадем, я уверен. Блин, жутко все это выглядит. Нет, они сейчас все живут. Здрасте. Где мы? Мы сделали круг. Все понятно. Вот это вот они оживут по-любому все. Так, это ломается. Хорошо. Я тебя понял. Эх! Сейчас здесь посмотрим быстренько, что тут вообще. Блин, там все время куда-то можно идти. Достали меня. Слишком много возможностей. Нужна шестерня. Понятно. Таким образом мы, наверное, электричество восстановим. Вы эти звуки? Всякие пары выстреливают. О, это склад всякого добра. А вот запчасти. Цилиндр. Что за цилиндр? Сюда его что ли? Погодите. Нет, это все не работает. А колесо не работает. Погоди, а что же такая за цилиндр мы нашли? А, Мы должны будем соединить с чем-то, и получится что-то очень дорогое. Так, тогда, Значит, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. Все, вот сюда нужно идти. Не могу понять, что производит Хайзенберг. Гейзенберг, простите. Хотя не знаю, по-моему, разницы никакой нету. Это когда тебе Джейкоб называют Якоб. Но мне не нравится, когда звучит Якоб, и как-то странно. Так, как открыть эту решеточку? О, сюда никак не попасть, никак не проникнуть. Когда электричество включится, тогда оно откроется, по-любому. Надо не забыть про это место. Там может быть еще одна часть цилиндра. Правильно, правильно. Так. Мимо. Здрасте.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 Механический боец солдат версия 1.10. Заменил нижнюю часть руки буром. Недостаточно энергии для эффективной маневренности. Может взять живое тело. Механический боец солдат версия 1, 1, 1.5 1.15. Установил кадру реактор в грудь. Запас энергии гораздо большим. Второй эксперимент. Бой с оборотнем. Убил трех оборотней за одну минуту. Хороший результат. Но непрочный реактор. Отключается, если уничтожить реактор. А как раз таки тот, кого мы убили, да? таким буром. Так, здесь у нас Шаблон шестеренки. О, -о, -о, о Все, я понял. Мы еще пока. А, вот мы можем коротки... Все, открыть с этой стороны. Все открыли. Мы что-то не взяли здесь. явно здесь еще есть. Вот. Карта фабрики, детка. Посмотреть. Охренеть, здесь место еще. Вот, теперь мы, кажется, взяли все. Да, теперь вернемся. Замутим... Прикустер. Нет. Вложили? Сполочь. Ну давай, давай, иди сюда. Иди, иди Еще разок Размах Размах Вообще, Нужно ждать, пока он размахнет. Четыре выстрела И он мертвый Отлично Это пока один из них Постал, там их еще кучка Так, шаблон шестеренки Понеслась Нет. А Хайзенберг Простите, Гейзенберг знает Что я сейчас делаю? Он видит через какие-нибудь камеры наблюдения Они все встанут Мне их всех придется мочить ну, Короче, это вообще не опасный монстр Ну давай, ну, Вставляйся Лежали. Звучит как-то неприятно, это тревожно, если честно. Ой, вынесли. Какое разочарование! Я мечтал, что мы объединимся против этой сучары мира. А, покончить, я же блокировал! Блокировал? Я блокировал, Ну перестань, все. А что было? Сделала своими дезинами. Заперла нас в деревне. Мы прислуживали Нельзя недооценивать. Ты хоть понимаешь? Насколько это унизительно. Сочувствую, бро. Опа. Я не такой, как сестры. Я хочу лишь Рык. освободиться от этой сучары ну сучу, ну я тебя понимаю, это тоже мне нужна сила хочу от тебя освободиться достаточно силы, чтобы уничтожить ее тихо Куку. Куку. -ку! вот плоды моих стараний хреново старался силы уничтожат слабых так устроен наш мир Рядом отверг мое предложение, Итан еще разок. Давай. Еще разок. Пожалуйста. Есть. Окей. Что здесь есть? Если это не двери, да? М Ладно, пойдемте. Блин, неужели только шотган мне тут поможет? А у меня всего-то, блин, 13 патронов осталось. Придется песлом работать его тоже маловато как-то. Прости. Воу. Это что-то плохое, да? Что-то опасное. Как-то у нас здоровье, кстати, нормально. Это при том, что наш чел просто сверлил. Олень. И что еще? Все. Выберитесь из фабрики. Все еще то же самое задание, окей. Нету ничего специфического. Блин. Не заметил сорян. Такое место, как будто, знаете, босс файт меня ждет сейчас. Мне меня же это был свайд. А! Ладно. Пистолет, пистолет, пистолет, пистолет, пистолет. Оп! А! Блин, он закрылся. Не горячись! Не кричись. Да. Есть! Попал! Захлинило! Стреляй! Нет, ему насрать! Сколько? Да беги! Беги! Блин, красивое движение. Хорошо, видно, что отрепетировал Но ты сдохнешь или нет? А -а -а. Так, полить, Оттолкнуть врага Да, оттолкнуть Ну, пошел Чем я теперь сражаться с ним? У человека это стало плохо Внезапно Угасные снаряды. О, мы будем их использовать. Так. Раз, два, три, четыре, и пять. Мы тут все забрали, все забрали. Отличная смина. Как раз-таки против него. Прощайте, друзья. Ау. Подохни, ты да подохни. Я тебя моляю. О, мы ничего не можем сделать Вообще ничего 10 патронов Из меня высосали все Это создает реальное напряжение Для чего эти штуки нужны? Что они дают? Непонятно Может быть на них можно толкать врагов И они будут... Да, наверняка жариться начнут надо будет воспользоваться, попробовать как-нибудь. Когда приедет снова технодемон. Так, а что я тут забыл? Стоп. Еще одна мина. Что-то я здесь не нашел еще, да? куда я иду тут уже тупик это лестница есть а можно по лестнице пойти ладно давайте сейчас к лестнице сбегаем а ну сто пудов я здесь не ходил еще а! чёрт а этот чувак без сердца да Пойдем. Применим эту штуку. Идешь? Идем, идем, идем. Стоп. Мы возьмем вот это. Выбрать. Так, так, так, так, так. Аккуратненько ведем его за собой. О, хорошо, хорошо, хорошо. У! Блин. Ладно, еще разок. Вы хорошо, сверлишь, молодец. В воздуху очень плохо сейчас. А так. Ты где? Мистер, сэр. Чего? Еще разок. Я же мину поставил. Ну что, вы охренели? Давайте вот так поставим, не знаю. Где Урод! Толкай, толкай, толкай! Что-то не толкает, фига! У него сзади все! Я должен его толкнуть! Он не в ту сторону, блин, ходит! Вы что, охренели, что ли? Есть. А, сдох. Блин. Как по уродке все было. Очень плохо вышло. Очень плохо. Но не всегда все мои планы обречены на успех. Не всегда. Так, не упадет ничего сейчас. Это окей. Okay. Все нормально. Есть, спасибо чуть чуть хоть припасов так похоже мы все здесь взяли давайте не будем заниматься вот этим вот э -э, и расточительством просто сломаем их. так так так салют фейерверк есть прошу хватит больше никаких техно монстров так что то что то тут -то появилось Дайте припасы Евгению. На самом деле такое довольно-таки размеренное сейчас прохождение получается. В плане, что я помню дома было постоянное ощущение паники вот с этим в доме беневенто беневенто беневенто по-моему назывался Донна, короче. Вот там было стрёмно. Я вообще не знал, что будет сейчас происходить. Постоянно был на очке. Здесь все ясно. О! Опять мы здесь? Каким образом мы здесь оказываемся? Я вообще уже не понимаю ничего. Так, что-то я видел. Что-то можно было на... Что-то можно было заюзать. Или мне показалось? Что-то... Блин, что-то можно было точно. Но радует, что я еще ни разу не сдох. Прошу обратить на это внимание. Вообще ни разу. Ладно, идем сюда. А? Я уже чувствую, что как будто бы ходил по этим местам. Все одно и то же. Блин, может быть, мне нужно выстрелить по этим штукам? Давайте попробую. Все, я понял. Тогда они бы жарили. Как я вовремя проверил это? Можете зарядить? Заряжайте, заряжайте. Короче, с ним надо минами. Давай. Иди сюда. Оп! Бо-бо. Давай, нагреваемся. Нагреваемся. А! Тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо. Мина, еще одна. Все, зарядились эти. Две мины и ему... И ему не сдобровать. Давайте еще сделаем. Раз... И все, у нас с вами только одна аптечка. И больше ни нихрена. А -а -а. Опа, еще одна дверь такая. О, сразу одним... Махом две лампочки взорвал. Нет! О! Как бы то появился передо мной? Я даже не понял. Открой мой. Бра! Пожалуйста. Куда? Прямо, прямо, прямо, прямо, прямо. Мама. Он придет за мной. Бежим! Здесь ничего нету. Что-то работает? Значит, и что это, блин, значит. А, -а, а привет! Я расширил ассортимент услуг. Прошу, ознакомьтесь. О, Давай фу... посмотрим, что у тебя есть. Фух, у меня всего лишь 56 тысяч. Мы можем желтый кварц слить. Череп. Сердце и кристальное сердце большое. Запчасть. Нет, погодите, запчасть пока еще рано мелочевка ясно я добыл для вас новые товары мистер Уинтерс. я хочу тебя как же мне тебя заполучить а это что за барабан а это для револьвера Давайте, может быть, снайперку сольем? Нет. Ладно, еще немножечко побегаем. Мы точно скоро придем, что-нибудь возьмем. Что-нибудь очень дорогое купим. Еще ценное. Хорошо. Мы можем теперь переместиться на какой-то другой этаж. Получается. Во! Это что-то новенькое, да? Новое место. Были здесь? Я вообще уже не понимаю, где мы были, где мы не были. А, стоп, не, мы были здесь. P1 нельзя использовать сейчас. Только B3. Все, я Пол, сам Герцог находится в лифте. А значит, значит, нам вот сюда нужно уже будет идти. Мы пойдем туда в следующей серии. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Они будут в описании. И также будет ссылка на плейлист в описании. Также будет э, ссылка на другие прохождения в описании. Заходите туда. Не пренебрегайте описанием. Вам э, будет там очень интересно и весело. Потому что там много всякого крутого контента. С вами был Юджин и всем блять!